Ура, ребятки! Месяц прошел очень хорошо, а значит пора приниматься за телефоны с Алиэкспресс. И не просто за обычные телефоны, а необычные, уникальные и так далее. Мне уже не терпится начать. Начнем, пожалуй, с моей любимой фирмы китайских телефонов. На этот раз они представили миру бюджетный, но защищенный смартфон. С чем я их и поздравляю. У них уже были другие защищенные смартфоны, но этот э, мне больше понравился. Итак, размер дисплея 4,5 дюйма с разрешением 854 на 480 пикселей. Аккумулятор на 1800 мАч, что еще не самый слабенький аккумулятор. 1 гигабайт оперативной и 8 гигабайт встроенной памяти. Фронтальная основная камера по 5 мегапикселей. Работает на Android 6.0 на 4-х ядерном процессоре. Весит такой телефон аж 200 грамм. Ну, что сказать. Ценник на этот гаджет около 4000 рублей. Раз уж мы упомянули защищенные смартфоны бюджетного сегмента, грех не поговорить о более дорогом. Представляю вам 6-дюймовый. Заряженный 10 тысяч миллиампер часовой батареей. Смартфон защищен по стандарту IP68. Соотношение сторон 18 на 9. С разрешением дисплея 2160 на 1080 пикселей. Имеют 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти. Есть поддержка NFC. Смартфоне В смартфоне на 3 камеры. Фронтальная на 8 мегапикселей и основная на 16 плюс 2 мегапикселя. Вся эта железка работает на Android 8.0. Из интересных плюшечек горизонтальный фонарик. Поддержка быстрой зарядки. Ну знаете, я думаю, что 16 тысяч рублей вполне приемлемая цена за такой пакет параметров. Еще один не менее интересный аппарат в сегменте защищенных кирпичей. За столь низкую цену. Которую вы узнаете в конце рассказа. Имеет три камеры. Фронтальная на 5 мегапикселей, основная на 8 мегапикселей. Про третью ничего не сказано. Имеет 5-дюймовый экран с разрешением 1512 на 720 пикселей. 1 гигабайт оперативной и 16 гигабайт встроенной памяти. Батарея на 2800 мАч съемная, что очень Хорошо. Имеет небольшое ушко, за которое можно его прицепить на шею или еще куда-нибудь. Можно куда-нибудь себе на хер повесить, например. В общем, неплохой телефон за 4000 рублей. Немного женственности в наш выпуск. Весьма необычная раскладушка для представителей прекрасного пола. Очень много светодиодов на крышке телефона, а также там находится кнопка play пауза и перемотки, что очень удобно, если слушаешь музыку. Дисплей на 2,4 дюйма, поддерживает 2 сим-карты, емкость аккумулятора около 1000 мАч, камера весьма никакущая, поддерживает ТФ-карты до 32 гигабайт, Bluetooth версии 2.0, что меня немного так расстроило. Но ну, а в принципе, за 1700 рублей, большего от него требовать и не стоит, он заточен чисто под женскую аудиторию, которая не особо разбирается в телефонах. А так очень милый телефон вполне сгодится в качестве подарка на 8 марта. Очередной телефон машинка от самого нищебродского бренда. По дизайну претензий никаких нет. Все свое ни у кого не своровано. А вот по технической части телефон ну очень слабоват. 320 мАч для него явно маловато. Для такого телефона минимум 1000 мАч надо. Про камеру я вообще молчу, ее просто тупо нет. Полтора дюймовый экран, слава богу, поддерживает microSD карту, весит всего 38 грамм. В общем, китайцы максимально на всем сэкономили и выставили ценник на этот телефон в 1400 рублей. Пройдемся немножко по старичкам телефонной индустрии, которых можно приобрести на AliExpress. Этот телефон очень сильно меня удивил своим дизайном, потому что я такие телефоны никогда в жизни не видел. 15 дюймовый дисплей с разрешением 128 на 128 пикселей, эх, ностальгия. Необычность телефона заключается в наличии тачпада, что в 2003 году было явно в диковинку. Батарея типичная для тех времен на 760 мАч, и также здесь есть стилус. На Алиэкспресс китайцы за него просят аж 4000 рублей. Следующий старичок Телефон Промо более бюджетнее предыдущего собрата, батарея здесь 780 мАч, что на 20 мАч больше, чем у своего близкого сагаджетника. Расположение кнопок напоминает очень <свы> ехидную улыбку. Телефон по-прежнему без камеры, по остальным параметрам такой же как и прошлый телефон, только отдать за него придется меньше, всего 2000 рублей. Еще один легендарный телефон, мечта многих дворовых пацанов. Таким телефоном в основном владели очень успешные люди. Гаджет немного посвежее 2007 года выпуска, дисплей побольше на 2 дюйма, уже и камера на легендарные 2 мегапикселя. Соотношение сторон экрана 4 на 3 Имеет литий-ионный аккумулятор на 900 мАч. К сожалению, мне не удалось попользоваться столь крутым телефоном. Зато его можно приобрести на Алиэкспресс за 5600 рублей. Чё-то многовастенько так... Легендарный легендарным легендарным погоняй. Этот телефон мне довелось видеть вживую и я вам хочу сказать, что по размерам это очень добротная котлета. Имеет Типичный для тех времен 2 экран с разрешением 176 на 208 пикселей. Работает на операционной системе Symbian 7.0s. Имеет камеру на 1 мегапиксель, Bluetooth версии 1.1. За него просит всего 2000 рублей. Ну и закончим выпуск китайским фонарикофоном с дисплеем 2.0. 80 дюйма с разрешением в 320 на 240 пикселей поддерживает тф-карты до 16 гигабайт батареи имеет добротную как и полагается котлетам данного сегмента в 1680 миллиампер час... часов камера есть с маленькой доп вспышкой ну и плюс 5 LED фонариков и цена за такой пакет функций вполне адекватна 1400 рублей надеюсь вам понравился выпуск я думаю что вы уже ждете новый все, ребятки, я побежал пилить новый выпуск Увидимся через неделю в понедельник В час дня, как обычно Пока!